Доброго времени суток, друзья! Спасибо большое всем тем, кто оставлял свои комментарии относительно монет, которые я сегодня буду рассматривать. Ребята, очень вам благодарен. Спасибо за вашу ответную поддержку, скажем так. Да. И хотел бы сразу предупредить, озвучить. ребят, мои рекомендации не являются инвестиционными, поэтому я вас прошу их не придерживаться. Все действия, которые вы выполняете на крипторынке, вы выполняете на свой страх и риск и отвечаете за свой депозит тоже исключительно вы поэтому я здесь выскак, высказываю только свое мнение и оно не является инвестиционным советом еще раз повторю и так дальнейшее что будет говориться в этом ролике будет сказано для адекватных людей здравомыслящих которые способны принимать решения самостоятельно и адекватно оценивать риски всех же остальных не очень адекватных в частности хейтеров которые там Постоянно пишут всякую нечисть в комментариях, попрошу тоже удалиться. Друзья, это видео не для вас. Всех остальных, пожалуйста, добро пожаловать. Итак, ADA BTC. Так, Binance, смотрим, значит, что здесь интересного идет рост. Так, да, опять, опять, друзья, рисуем вот эти вот черточки, линеечки. Как-то многие любят пошутить на этот счет, но, честно говоря, без них пока что никуда. Видим аномальные объемы на вот этой вот диапазоне роста, скажем так. Не, не диапазоне, а пока все достаточно неплохо смотрится. И нужно вот этот вот коридорчик наблюдать. То есть, пока она в нем находится, в принципе, все достаточно неплохо. Как только она начнет его пробивать, нужно будет уже задумываться над тем, чтобы либо убегать из инструмента, если вы сидите вот после вот этой консолидации, что было бы очень умно, либо же закрывать часть позиции и сидеть, ждать дальше. Возможно, это будет какое-то корректирующее трендовое движение. Такое тоже часто бывает, когда происходит что-то типа ложного пробоя, закрепляется за ним, цена ходит, ходит, ходит, потом снова начинает расти вверх. Что-то подобное. последнее. Время возникало на биткоине Ходил достаточно продолжительное время Поэтому пока все неплохо Посмотрим еще на Двухчасовике Здесь по индикаторам тоже ничего страшного Пока не видно то есть Инструмент идет в своем восходящем диапазоне И пока все достаточно благополучно Он так может в принципе Пойти достаточно далеко Долго И возможно даже еще срисуют какие-то шпили Потому что в истории Мы видим, что да ада все-таки делал такие движения. Следующая монета это у нас Qtom BTC Финанси. Так, я здесь уже себе понарисовал. Как он себя ведет? Вот смотрите, здесь сразу бегу вперед. Немножечко похожа ситуация на чашку с ручкой. Да-да, не нужно бросать у меня помидоры, но ну, ну есть такое понятие. Ничего с ним не поделаешь. Пускай оно смешное, пускай оно нелепое, но чашка с ручкой значит чашка с ручкой. Паттерн, который говорит нам о продолжении тренда после После коррекционного отката, будем говорить так, замутил очень сильно коррекционный откат, ну в общем вы поняли. Сейчас здесь будем наблюдать вот такое вот движение, тоже в своем восходящем тоннеле, не тоннеле, а канале. По индикаторам тоже здесь никаких дивергенций особо не видно, все идет достаточно ровно, единственное, что RSI... По сравнению с, как бы, с движением цены он идет практически горизонтально. Если цена немножко уходит вверх, ну, не немножко, а достаточно, то RSI у нас идет вот в таком вот совершенно в боковичке. В любом случае я показал на что нужно обращать внимание. То есть сначала у нас был, был один угол тренда, сейчас он скорректировался, стал более острый и нужно наблюдать за вот этим всем движением как-то будет все происходить пока еще все неплохо то есть здесь еще можно его держать он в своем диапазоне находится и смотря откуда вы сидите конечно если вы сидите там вот отсюда то в принципе я думаю что пока смысла выходить нету ну если уж прям сильно там не боитесь так дальше смотрим террикс бтиси у меня он здесь есть вот, кстати по трону там один из подписчиков в комментариях писал то, что э, Похожая очень ситуация На вчерашнюю ситуацию с Иосом, и он оказался абсолютно Прав, я здесь ребятам Тоже вчера сбрасывал свое Видение ситуации по Трону, сейчас я покажу Вам, дабы вы не говорили, что Да ладно, там рассказываешь, сбрасывал Да, действительно, сбрасывал Вот оно, э, так, Today Это было не Today, это было Yesterday, почему оно показывает Today, сейчас мы это все дело попробуем исправить. Предательский слаг почему-то показывает today, хотя я сбрасывал вчера эту ситуацию. Так, в 12.00 и вот это происходило вот ровно так. А, ну да, все верно, друзья. IAM это же после полудня, то есть, то есть ночью, до полудня точнее, уже перепутался, всем запутался. То есть в 0.002. Если говорить так, да? В 2 минуты первого ночи я это сбрасывал ребятам. Вот он, кстати, себя отработал. Сейчас посмотрим, что здесь происходит на двухчасовике патрона. Ну вот, пожалуйста, началось движение нисходящее. Да? Уже он немножечко здесь подпустился, ровно на 3%, даже там немножко больше было. Вот, тоже здесь как бы такая ситуация интересная. То есть он может еще сходить ниже. Видим, что здесь и объемы немножечко сползают по отношению к цене. И гистограмма здесь, пускай на MACD это видно. Недостаточно хорошо, но вот RSI нам тоже немножечко об этом говорит. Поэтому есть смысл, в принципе, покрыть какую-то часть позиции или же всю позицию. По крайней мере, EOS вот, такую вот, вот такой паттерн отработал на ура. Имеется в виду с откатом. Zero X. Zero X. Начинаем с дневки, как обычно. Отличная здесь переломная формация была на восходящий тренд. И кто торгует эту монету, следит за ней прям великолепно можно было войти, все четко, без всяких обманов. Хороший был бы вход, если кто-то сидит вот от, аж отсюда, то я, конечно, поздравляю, вы берете прям огромное движение. И здесь особо даже не было моментов для того, чтобы выходить. Не, не давала монета, и сейчас она тоже ведет себя достаточно сильно и хорошо. Единственное, что вот здесь вот по гистограммке чуть-чуть видна дивергенция, такая небольшая по сиди, вот она здесь. Да, то есть э, немно, ну, не, Немножко Она видна действительно И для а дневки, это говорит о том, что это достаточно сильный сигнал на то, что монета может скорректироваться уже в ближайшее время. Поэтому будьте внимательны, я бы все-таки в, в ближайшем обозримом будущем крылся. Так, 0x сказал, э, OLC, эфир там тоже просили, но к сожалению нету такого чарта на TradingView, поэтому я вынужден ее пропустить нео к доллару или к тизеру. Так, тоже интересная ситуация. Это здесь с переломом сейчас и, ну, такой же восходящий тренд и то же самое присутствует такая вот дивергенция на мсд кистограмме. На рисае все практически ровно, но вот мсд показывает вот такую вот вещь. На двухчасовике здесь ее менее видно. Ну, точнее, она практически здесь не читается, а вот дневка читается. Поэтому следите за трендовыми линиями. И как только будет какой-то перелом, стоит, стоит задуматься о покрытии позиции, фиксировании прибыли частично либо полностью. Биткоин кэш, следующая просьба. BCH, вот он, здесь рисовал такой равнозначный треугольничек, можно сказать, после которого мы, конечно же, можем наблюдать движение вниз, чтобы вот говорить о дальнейшем краткосрочном, либо же ну, навряд ли долгосрочном. Нисходящем движении ну и пробой вверх мы знаем, что это тоже будет служить сигналом для а, входа в позицию, так сказать, да, по некоторым стратегиям торговли классическим. По индикаторам тоже так особо ничего не вижу. Смотрим дневку. На дневке тоже... Пока мало что понятно, здесь это вообще выглядит в виде такой консолидации, да, какой-то боковой, ну, в принципе, это, по сути, так и есть, просто консолидируется вот именно в треугольнике, этом равнозначно. Куда он будет выходить, я, естественно, вам сказать не могу, потому что данные и вряд ли кто-то скажет. Так, XRP, Ripple, Ripple там спрашивали, вот. Про Ripple именно спрашивали, когда же будет 3 доллара. Ну, ребят, я вообще без понятия, когда будет 3 доллара. Абсолютно не знаю, сказать не могу, вряд ли кто-то скажет. Могу только лишь... Догадываться, надеяться, ждать и верить Тоже равнозначный треугольничек После движения здесь немножечко упал вниз Ходил, в принципе, и по индикаторам тоже он себя отрабатывает и по... То есть здесь конвергенция Здесь нет дивергенции, так называемой да, Которая служит нам признаком разворота позиции инструмента А здесь у нас конвер... конвергенция То есть он идет под по своим индикаторам индикатор его полностью отрабатывать движение цены поэтому смотрим его на выходе с этого равнозначного треугольничка больше сказать и к сожалению ничего не могу друзья на этом у меня все если вам понравился подобный формат то пожалуйста можете снова оставлять свои крипто пары в комментариях точнее к этому видео я с удовольствием их озвучу. единственное что хотелось бы получить от вас какой-то фидбэк обратную связь, поэтому давайте сделаем так. Пишите в комментариях криптопары и если видео набирает 50 лайков, всего лишь 50 лайков это даже меньше 10% от количества его просмотра, ну, среднестатистического, то я сразу делаю следующее видео на подобную тему. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, надеюсь до новых встреч, пока!